Сегодня ты можешь помочь кому-то легко улыбнуться, при этом занимаясь любимым делом. Помогать людям просто. Мы придумали для этого удобный способ: интеллектуальное волонтерство, справильно.ru. Это возможность применить знания и мастерство на пользу людям. Это возможность расширить круг благодарных клиентов и партнеров. Делясь своим опытом, ты получаешь признание, а люди находят решение проблем. Вместе вы помогаете больным детям или бездомным животным через проверенные благотворительные фонды. Ты сам определяешь стоимость, удобный формат, время консультации и фонд, куда мы переведем деньги участника, который обратился к тебе за помощью. Твой талант и навыки нужны тысячам людей. Стань одним из первых среди многих тысяч неравнодушных. Стань волонтером всего за три минуты, и с каждым днем благодарных улыбок будет все больше и больше.